Мархабан, всем здравствуйте. В этом уроке мы разберем арабские цифры и как они читаются именно в египетском диалекте. Итак, в верхней строке показаны э, аутентичные арабские цифры, именно тот, э, в тот вид, то начертание, которое используется на Ближнем Востоке, а в нижней строке показаны стилизованные европейцами цифры. Э, на первый взгляд э, Разница очень огромна, но если мы присмотримся пристальней, то увидим, что разница на самом деле не столь существенна, как это кажется на первый взгляд. Итак, вот цифра 0. В арабском начертании пишется в виде точки, которая похожа на некий ромбик. Почему так происходит? Дело в том, что традиционно в арабских странах при письме использовалась специальная... Трость, называемая калам Собственно, от этого слова Сейчас и называется современная ручка В арабском языке Калам Или карандаш а, Но особенностью этой трости Являлось то, что у нее Перевое окончание Было в виде скоса а, То есть, этот скос Когда макался в чернила И затем писался И затем происходило письмо Получались вот такие красивые Изгибы расширяющиеся в середине и заостренные в окончаниях. Когда пишется цифра 0, то этот калам касается листа бумаги по длине всего скоса и ведется немного в сторону. Образуется вот такой ромб. Европейцы цифру 0 стали писать в виде овала, стилизовали ее под, свои, под латинский шрифт, под свои. Свое, свое письмо в России то же самое, уже с, от европейцев приняли обозначение цифр. И вот получилось такое письмо, которое на первый взгляд очень сильно отличается от арабского, цифра 1 существенных изменений не претерпела, потому что она очень простая по написанию. Это прямая вертикальная линия. В европейских шрифтах она даже немного усложнилась. Появились элементы, которые в арабском письме не, не присутствуют. А цифра 2 на первый взгляд кажется, что абсолютно иная, чем в европейском привычном нам шрифте. Но если мы присмотримся подробнее, то увидим, что это такая же цифра 2, как и э, в европейских шрифтах. Если арабскую цифру 2 повернуть на, примерно на 120 градусов влево, так, чтобы вертикальная линия э, легла горизонтально, то получится такая же цифра 2, как, как, какая она есть и в европейских шрифтах. Цифра 3 э, тоже существенных изменений не претерпела. Также ее, если повернем на примерно на 120, может быть, на 180 даже градусов влево, то получится такая же цифра 3, как в европейском шрифте. Единственное, что у европейской цифры 3 нет вот этого вот длинного хвоста. Цифра 4 отличается от европейского печатного варианта, но в письменном варианте, вот если от руки мы пишем цифру, цифру 4, то... В принципе, она также похожа на арабскую. Цифра 5 уже гораздо более сильно отличается. Европеизированный вариант имеет полукруг и две черты сверху, образующие собой угол. А арабская цифра 5 написана в виде круга неправильной формы. Цифра 6 – также кажется, на первый взгляд, очень сильно отличающийся по написанию от европейского варианта, но если мы ее перевернем на 180 градусов, то есть перевернем по вертикали, то уже будет гораздо более схожий вариант с европейским написанием, если дописать а, к арабскому варианту круг внизу. И цифра 7 также не сильно отличается от европейского начертания, и опять же, если ее повернуть, Примерно на 150-180 градусов. Цифра 8 в европейских шрифтах пишется в виде знака бесконечности. А в арабском это вот галочка, которая повернута вертикально. Ну а про цифру 9, наверное, комментарии здесь излишни. Абсолютно такая же цифра, как и в европейских шрифтах. А теперь, что касается чтения. Итак, в египетском диалекте а, цифра 0 читается цифр либо Zero на европейский манер от слова zero 0, Zero цифр или Zero. Цифра 1 Вахэд. Вах. Цифра 2, тнейн, цифра 3. Талеэта, талеэта, цифра 4. Арба, арба. Цифра 5. Хемса, хемса. Цифра 6. Ситта, ситта. Цифра 7. Себа, себа. Цифра 8. Темэнье, темэнье. Цифра 9. Тиса, тиса. Также вкратце сравним э, произношение цифр в египетском диалекте с арабским литературным языком. В арабском литературном ноль произносится так же, как в диалекте цифр. Цифра 1 произносится вахид. Если в египетском диалекте после буквы Х слышится Е вахед, то в литературном вахид И. Цифра 2. Итнейн В египетском диалекте Итнейн Разница здесь В, букв... в произношении букв Т и С В литературном арабском языке Буква С Произносится как межзубная буква А в египетском диалекте Идет упрощение И буква С Произносится также как буква Т Поэтому цифра 2 Читается Итнейн То же самое цифра 3 Телеата в египетском диалекте и телеата в арабском литературном языке. Арба, хемса, ситта, саба, отличия нет. И цифра 8 также произносится темение в египетском диалекте. Вместо литературного произношения темение. В египетском диалекте темение. Цифра 9 произносится... Практически одинаково. Тисра. Итак, еще раз прочитаем все цифры от начала до конца. Цифры цифр. Вахид. Итнейн. Талэте. Эрба. Хэмса. Ситта. Себа. Темэни. Тиса. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих уроках.